Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить плов в мультиварке. Для его приготовления нам понадобится 2 стакана риса, 3 стакана воды, 400 грамм мяса, 3 моркови, 2 небольшие луковицы, 6 столовых ложек растительного масла, 1 головка чеснока, соль, набор приправ. Мне нравится такое сочетание. 1,5 чайных ложки зеры, 1 чайная ложка барбариса, 1,4 чайной ложки свежесмолотого белого перца и щепотка шафрана, либо 1-2 чайной ложки куркумы. Именно она сделает плов потрясающего золотистого цвета. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что режем крупными кубиками лук. Наливаем в чашу мультиварки растительное масло. Высыпаем лук, выбираем программу жарко и слегка обжариваем. Мясо режем некрупными кусочками, выкладываем в чашу, перемешиваем с луком. Морковь режем крупной соломкой. Всю морковь сразу в мультиварку не добавляем, только половину. Перемешиваем с мясом и луком и обжариваем до золотистого цвета минут 20 в программе жарко. Затем в мультиварку добавляем соль, насыпаем приправы, наливаем 1 стакан кипятка. Выбираем программу тушения и время 40 минут. По истечении этого времени высыпаем в чашу вторую половину моркови, засыпаем сверху специи и хорошо промытый рис. В центр вставляем целую нечищенную головку чеснока. Заливаем рис двумя стаканами горячей воды, солим. Выбираем программу плов и время 45 минут. Готовый плов нужно перемешать. Чтобы плов дошел до кондиции, подержим его еще 10 минут на подогреве и можно подавать к столу. Если у вас такой плов получается вкуснее, напишите об этом в комментариях. Давайте поможем друг другу питаться вкуснее. Давайте сделаем этот рецепт еще лучше. А я желаю вам приятного аппетита.